Друзья, привет! Меня зовут Юля. Это мой муж Женя. Привет. Для наших китайских друзей Нихао. Нихау, мау. Сегодня мы пробуем китайскую еду. Вот это все китайская еда, которую мне прислал мой друг Андрей из Благовещенского. Привет, спасибо. Да, в прошлом видосике вы видели, как мы это все распаковывали, доставали и делились первыми впечатлениями. Вообще угадывали, что. Это было. Если вы его не видели, я думаю, что он получился веселый. Можете его посмотреть где-то. Наверное, будет всплывающая ссылка. а Если не будет, ну, найдете на канале у Юли в любом случае. И сегодня мы будем пробовать вот эти штуки. Если честно, я еще не посмотрела, что это такое. И мне кажется, так интереснее. Потому что не знаю, что это, интереснее пробовать. Да, да. Это похоже это на э, какие-то чипсы фруктовые. Или на пластик. Но на упаковке написано «крекеры», поэтому я ставлю на то, что это просто китайский вариант крекеров. Давай мы отрежем аккуратненько. О, здесь, кстати, нарисована креветка. Может, они со вкусом креветки? Так, сначала давай по запаху. Так. По запаху. Не пахнет абсолютно ничем. Вообще. Просто ничем не пахнет. Не, ну чем-то пахнет. Пахнет каким-то... Мне кажется, нет. Выглядит это вот так. Прям похоже на пластик. Она прозрачная. Цветная. Вот тут есть зеленая есть уже. Нет. Да, есть зеленый, есть розовый разных цветов, они, в общем. я поближе покажу. Вот так это выглядит. Очень странно. А ты что уже пробуешь зачем? Я начал пробовать. Я потому что Но, интересно. Ну, Давайте попробуем. Она жесткая? Да, она жесткая. Он вообще не кусается. Что это такое? Вот, я откутил. Слушай, а может и варить вообще надо? Может это макароны? Может быть. Потому что она безвкусная. Слушай, ну нет, просто это написано, что это... Крекеры. А, оно написано по-английски. Это нужно готовить в кипящем масле. Класс. Ну, мы попробовали... Но сырую, как говорится, у меня есть маленький-маленький привкус э, креветок. Может быть, я себе это внушил, увидев креветку. Но. Давайте сейчас попробуем приготовить кипящее масло, да, потому да, что интересно да. все-таки это попробовать, как это должно все выглядеть. Да. Я в любом но, случае даем. Но в сыром виде они похожи на сырые макароны. Да. Короче, я посмотрела, что это тик -ток чипсы Их нужно жарить во фритюре. Поэтому мы поставили сковородку с большим количеством растительного масла. Фритюра у нас как такового нет, но это то же самое. Mm -hmm. Сейчас мы попробуем немножко чипсов этих пожарить и попробуем. Да. Что на вкус? А сколько они жарятся по времени? Не знаю. Здесь ничего не написано. Да я посмотрю. Я что-нибудь пойму. Так. Китайская mm -hmm. инструкция. Положите крекер в кипящее масло на, на мгновение. Потом достаньте и съешьте. Сколько интересно в секундах китайское мгновение длится? Да, мне тоже интересно. Ну, классно, что, будем тогда. Если у нас масло разогреется, будет шипеть, и мы попробуем пожарить. Да. Если честно, если бы не было написано фритюр, я бы их в кипящую воду кинула. Как макароны да да да ну мне кажется если их сварить как макароны тоже что-то да получится держи да. я доверяю тебе я вы, должен вы, возьми называть. горсть и туда положи горсть. и отойди там будет стрелять мне кажется Вот так надо, достаточно да не, не стреляет нет это у нас не, не давай масса. еще Ну она о, шипит, о, шипит, шипит, шипит, шипит. шипит. шипит. шипит. нифига себе что происходит. Блин, это надо будет снять. Да, давай, сниму я сразу. Онлайн я сразу подсниму, что здесь происходит. О, слушай, так это рисовые чипсы, которые да. в ели. точно, точно. Очень круто получается. Просто, я не ожидал такого. Да, их надо помешать, потому что, видишь, некоторые не, не взошли. Сейчас мы выловим те, которые взошли. Вот. Ну ладно, они, наверное. Мне кажется, надо больше масла им было. Изначально. Еще больше масла. Смотрите, получилось вот, вот так. Офигеть, я в шоке просто. Вот что китайская еда делает с людьми, да? Вау, эффект. Причем мы вообще не ожидали от этих чипсов чего-то сверхъестественного. Мы думали, что какая-то. что нас вообще в чем-то накалывают. Как это вообще можно есть? Что это за макароны такие плоские? Оказалось, Если... что они так набухли. Если я правильно э, понимаю, то это должно быть очень вкусно. Да. Так, мне кажется, их, наверное, надо еще как-то высушить, разложить. Да, да их, их, по идее, нужно промокнуть бумажным бумажном полотенце. Ну не промокнуть, а хотя бы ну, бумажное полотенце выложить. Ну что, пробуем. Да, наши чипсы остыли. Я возьму розовую. Давай я тогда возьму рыжую. Опять ничем не пахнет, но слюнки потекли у меня. Ну, похоже на крекеры. Но они слегка безвкусные, мне кажется. Слегка безвкусные, да. Но это интересно. Ну, вот так вот посидеть, погрызть. Очень даже норм. Но главное с этим не злоупотреблять, потому что во фритюре то, что жарится, это все сильно бьет по поджелудочной железе, да? Ну да. Но в целом интересно. Я знаю, что китайцы просто очень любят снеки. У да. них вот этих снеков угу. очень много. Я читала один китайский блог, как парни посадили на карантин, uh -huh. им выдали много снеков, они там сидели на карантине в изоляции, там такие боксы и ели вот, вот это вот все. Hmm. Вот. Ну да, не там удивительно. Там государство выдает снеки. Ну, ну что? Интересно, ты будешь есть? Да, я поем. Чуть попозже сейчас мы закончим это видео. Мне кажется, надо прощаться и уже приступать к... Уборки. Да, <laughs> После фриктюра. Ребят, надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мы попросим друга прислать еще китайской еды, если вам интересно. Да у нас еще вот эту кучу, которую мы распаковали. тоже будем постепенно пробовать. В общем, пока. пока.